Дополнительные там спрашиваем где они там мы даем дополнительные баллы за Олимпиады, за какие-то там заслуги, за песни, за крышным, ну, да, мы можем опять-таки вот, учитывать ваши Олимпиады дополнительные очки, еще что-то учитывать.